В общем, ребята, сегодня мы встретились с Иваном. Иван, вы многие Всем привет. можете знать по твоей деятельности, которой ты занимался в России. В общем-то, подобно деятельностью он занимался. Все знают СтопХам канал, их много по России. Стоп да. СтопХам СПБ, я и вот попросил. есть Да, и есть вот СтопХам СПБ, отдельный канал. Большой да? какой там. Слушай, сейчас. у нас 800 тысяч подписчиков. 800. Посмотрите, ребят, целый миллион. И мы, это все ладно, ерунда, что самое приятное, мы с Ваней встречались 2000 какой-то был 16 17? Да, да, да, 2017 да, да. году в Питере. в Питере, то есть я приехал в Питер тогда встречу подписчиков или что-то что-то и мы с вами встретились он мне подарил наклейки стоп-хам, классная такая приятная встреча была да, пообщались да пришли фотографии обменялись обменялись номерами телефонов и вот каким образом то что здесь оказался как и все мы случайно как и все мы случайно ребята также случайно оказался и сколько будет тоже непонятно да. Как пойдет, как пойдет, ребята? Вот мы, мы оба, я, и Евгений, мы его закатом поделились. Насколько же гложет таска по России, Не можем. мы, конечно, хоть, очень хотим туда вернуться как можно скорее, возможно, лет через 15, 15. Да. Вот видите, может быть, через 25, Видите, опять. ребята, вы совершенно были правы, когда мне в комментариях писали, типа, да ты тоска -то по России, вот, пожалуйста, вот вам живой очень, пример, я-то лад. ты-то всего сколько? Три месяца, да? да всего получается. три месяца, вот, понятно, я-то хоть как-то, я к этому привык приспосабливаться, более-менее как-то там себя сдерживаю, слезы, а вот человек приехал только еле-еле, кое-как. Очень горько, да. Ну да ладно, короче, мы гуляем, вон наши ребята еще, друзья наши. А, ты где живешь, в каком городе вообще? Слушай, сейчас я остановился в Чикаго. В Чикаго, При, в да. В Чикаго. Но мы договорились с Ваней и встретились в Майами оба. Поэтому, ребята, у, у него есть, у Вани с его другом, есть канал, который называется Отъехавший. Отъехавший, правильно? Кстати, да. Ссылка будет в описании. Классный канал, ребята снимают ролики про тех, кто что. Это контент из говна и палок, но без палок. Вот. Мы снимаем шляпу. Да. <свят> Зато <свят> честно. Зато <свят> честно. Да, на самом деле просто снимаем о жизни в США, просто интересных людей снимаем. <свят> Пока что даже толком не определились кого именно. Но э, самое главное, чтобы было интересно. Да, короче говоря, как посмотрите. По ссылку оставлю в описании. Разговариваем о том, о чем обычно мы с вами не говорим. На, на те вопросы отвечая, какие вопросы мне никто не задает. И мне этим, этим в общем-то, и интересно это интервью, это наша встреча. Получается, что мы как раз сейчас уже не будем брать интервью. Вот, и это выйдет как раз на нашем канале. Да. Вот. А то, что вы смотрите сейчас, это на, это на моем, да, здесь ничего такого, ничего личного. А там мы прям много говорили о личном, всякие вопросы ребята задавали. Я думаю, что будет интересно, посмотрим, ребята, мне и самому интересно, потому что ребята такие подготовленные, скажу вам, у них там крутые видеокамеры, знаете, вопросы, все начитанные, ребята прям готовые конкретно, конкретно разоблачать меня, знаете, разоблачать, как вы пишете в комментах, а ты там кинул родину, да-да-да. И вот все эти вопросы. А че это ты кинул родину? А чего это ты вообще? Как ты так посмел? Ну, короче, вы поняли, да? Вся вот эта вот интересная тема. Так что мы сейчас приехали, вот, Дархан там, мой друг Иван еще раз с Иваном приехали, два Вани из Чикаго, и мы сейчас идем, у нас сегодня уже половина дня съемочного закончилась, сейчас мы едем обедать, пообедаем, накормим Ваню, Ваня, видите, какой большой, ему надо есть, вот мы его сейчас накормим и поедем мы дальше, куда-то дальше поедем, да? Привет! Привет-привет! Ребята, елка, Новый год. Здравствуй, елка, Новый год. Вот если мы с тобой ну, не уедем. Видеообращение на Новый год снимем. А? Здесь уже? Нет. Видеообращение снимем на Все. этом. В зиме с Дархадом снимем. Зима будет, там мы снимем. Ребята, с Новым годом, с новым счастьем! Увидимся в следующем году. А сейчас, пока вот вам, ребята, начало декабря. Рейс в Германии. Что значит? Где? Да. Вот плакать у него. А, а, на, на пиво, говорит, не хватает. Да то честно. Смотри, там попугаи дерутся. Матерятся, думаю. Пришли, ребята, после обеда к Океану. Ребята, Океан не видели давно, а я уже привык. Для меня это уже такой восторг не вызывает, какой вызывало. Ванька настраивает видеокамеру, здесь болтаем. Мне ребят самому также, возможно, как и вам, интересно посмотреть. Это интервью, как они смонтировали, потому что ребята прям хорошо подготовлены. У них мощная видеокамера, объективы всякие разные, там свет. Отсюда нельзя снимать, отсюда можно. В общем, они в этом уже разбираются. Познакомил их с моим другом Дарханом. Ребята приглашают нас с Дарханом в Чикаго. Говорят, приезжайте, устроим вам тур по городу, хотите на шашлыки поем. Вот так, ребята, и друзьями и обзаводишься потихонечку, понимаете? Так вот это все и устроено, потихоньку, не спеша. А, что мы видели? А, как вау. же без рекламы? Вот оно как работает, да? да. Реклам, рекламная интеграция. Рекламная интеграция, да, что это у тебя там такое? Да? Уровень, у них свои майки, все дела. А я снимал-снимал в России сколько лет, никаких майк не было. Не дорос до этого У нас, у нас еще есть подарки. Да? Россия. Еще и подарки, еще... как в поле чудес. Да, да, да. Но я же сказал, у меня тоже «Крисно! там есть. Коктейли, виски. Обожаю Ребята, это вид ни с какого ни с отеля 3-звездочного или 5 Это вид вот в 4 часа утра из парковки казино. Просто такой вид, ребята. У тех, кто приехал на парковку, Классный, правда. Короче, история, ребят, такая: я сегодня с двумя ванями пришел на их следующую съемку, у них в Майами имеется следующая съемка. Они нашли такого парня, и который вот занимается, имеет свой такой гараж и оклеивают автомобили. Видите, разные дорогие автомобили, разбирают их, клеит бампера, кузов, все что угодно. Ребята, конечно. А реально молодцы они. Молодцы, я имею в виду про вань, моих вань, которые вчера у меня брали интервью. Они прям такие работяги ищут интересных людей, общаются с ними. Ну, короче, стараются развивать свой канал на Ютубе. Так что, ребята, кому не сложно, помогите подпиской, посмотрите. Ну плюс, это качественно, ребят. Вы мне часто пишете, у тебя трясется камера, трясутся руки, нету стабилизатора. Ребята это, с этой проблемой справились, да, у меня все-таки несколько другой блок, а у них иной подход, поэтому вот очередной выпуск много снимать не буду, они берут интервью у руководителя всего этого гаража, а я пока так для вас пару слов вставил. Интересно, ребят, посмотреть, как это вообще все происходит. И сюда вот они кусок пленки просто накладывают и начинают ее растягивать. Интересный процесс прямо на все крыло и на кусок крыши и до, вплоть до капота, такой вот процесс ребят. На улице тоже ребята чем-то занимаются, клеят наклеечки, пойдемте посмотрим офис. Вот здесь ребята печатают, видите, у них печатный станок есть, на компьютеры подбирают, нужный размер, нужный цвет, по всей видимости, и все это дело здесь делают. Главное спроси про Беларусь, скажи, ну как? Бля, сыр полиция. Да. Ребята, история да, такая, я поскольку ковид и все вот эти вот ограничения, во-первых, на автобусе не так много людей, хотя я не знаю, сколько было до этого, наверное, всегда не очень много, а во-вторых, автобус бесплатный, я был в прошлый раз, где-то, может быть, месяц назад в Майами, я тоже ездил на автобусе и был удивлен, что он совершенно бесплатный, и сейчас такая ситуация, ребят, ничего не изменилось. Там все перекрыто у водителя, я даже к нему пройти не могу. Я в прошлый раз пытался, потому что не знал. Соответственно, он просто останавливается на всех остановках. Я вот еду в свой отель около океана, видите, снял. прям на океане. Еду в отель. Сейчас пообедал. И едем. В общем, ребята, показываю сегодняшний мой номер. Я каждый день, как и прежде, меняю номера, выбираю лучшие. Ставлю В закладке. И вот этот мне очень понравился, добавляем его в закладки. В общем, заходишь. Тут такое гардеробная маленькая. Дальше накрувановка холодильник, все дела. Это ведро для вина. Даже есть. Ага, тут разные шкафчики. Бабах! Вот такой вот номер. Кровать. Совсем все не вплотную. Интернет хороший. Вот здесь тоже можно кому-то постелить. Видите, раскладывается еще одно место. Вот здесь два человека, здесь, короче говоря, вот такой вот номер. Все четко. Кровать. Сейчас я лягу, полежу. Там я в трусах хожу. Ну, неважно. Короче, вот такая вот история, ребята. Круто же. Круто. Удобно. Удобно. Большой номер. Я люблю, когда места много. Хотя мне одному много-то не надо. Но когда вот можно походить, погулять, когда дышится легко, что нет. И стоит всего навсего 70 вместе с таксами. 70 где-то 5, кажется, баксов. Или 80. Ну, что-то такое. Ну, короче, прям достойно. Как считаете? Ребята, пошла вторая неделя моего отдыха, и знаете, я вам что хочу сказать? Какой я сделал вывод? А сейчас еду в отель, время 2 часа ночи почти, как обычно время моих рассуждений к ночи. Я вам хочу сказать, что я вам хочу сказать, это что это как это? Хочу сказать вам, что каким бы родом деятельности вы не занимались, вам все равно будет казаться в какой-то момент жизнь скучной, понимаете? Две недели отдыхаю. Хочу работать, хочу что-то менять, хочу скорее какие-то приключения, колеса взорвавшиеся, тачки не заводятся, что-то какие-то проблемы решаешь. Ну, в общем, вы поняли, да? Поэтому я скорее-скорее хочу уже на работу, наверное, может быть, к концу недели или может быть на следующий. Не знаю, уже, наверное, полечу, забирать свой трак и на работу выезжать хочется поработать. Тем более, что остается до Нового года совсем ничего. Я не знаю, когда вы этот ролик посмотрите. И, собственно, все. Все, все. Новый год. К нам мчиться. Это был тяжелый год. Все дела вот эти вот. Путин. И все. Новый год. А в Новом году столько планов. Столько планов. Вы просто не представляете. Буду все для вас снимать. Все показывать. Каждый шаг свой. Все как обычно. А -а Много путешествий запланировано. На, На этот год уже, наверное, нет. Путешествие, out of state, как говорится, да, за пределами страны. Хочу полетать куда-то, разные страны, никогда нигде не был, поэтому для меня все будет новое, а вы, как обычно, будете меня хейтить. говорит, ха, -ха, -ха что ты удивляешься, чувак, это все, все так обыденно, все так привычно, какого черта? Ну, в общем, вы везде были, вы все начитанные, а я такой деревенский парень, нигде не был, и Хочу побывать и вам показать. Еду, спать. Yeah, so... а? В общем, ребята, история такая. Встретите с, с моими подписчиками. Представляете, мы сидели в магазине, в матрешке. Матрешка, русский, русское кафе, русский типа ресторан, завтракали. И подходит мужчина с женщиной, говорит, о, привет, Евгений, мы тебя знаем. Мужчина меня узнал, жена его не знала. В общем, ребята, из Чебоксар, помните Чебоксар, город? Я там был много раз. Из Чебоксар живут в Чебоксарах, сюда приехали на три недели, отдыхают. И завтра уже улетать, и нам говорят, ребята, у нас его машину. Молодцы, что мне понравилось, никакой никакого уныния, веселой. Эр, да пофигу, что, ну, справимся как-нибудь. Да, конечно, справимся. Я поехали сказать, поехали. Мы просто на эвакуаторе. Эвакуатор был, но никого не было внутри, чтобы спросить. Мы говорим, а что произошло? Они говорят, а мы, мы, мы, а, мы, говорит, ушли. Мы говорит, ушли просто из, из машины, а там нельзя было покидать это. Property, эту территорию нельзя было покидать то есть ты машину паркуешь, если ты там кушаешь в ресторане, стрижешься, массаж то нормально, выходишь, машина эвакуирует я говорю, сейчас мы схитрим вот ребята выезжают да, рядом со мной я, я говорю, сейчас мы схитрим я сейчас возьму говорю, чек о том, что я здесь закупился вот у меня есть чек 160 долларов я пошел, сходил, говорю, верните мой чек, я его не брал, они дали мне чек, я прихожу сюда, говорю, ребята, у меня есть чек, я закупил, Сами говорят, ничего подобного, у нас есть видео, могу ли я посмотреть, можете, показывают мне видео, как ребята выходят из этой, из этой территории, вот условно здесь парковка, они выходят и пошли на пляж, этого делать нельзя, ребята, так что вот такая вот история, нам с вами тоже урок, 150 баксов, 100 эвакуаторов, никаких проблем, подходишь, оплатил, забрал тачку, и вот счастливые ребята, 150 отдали, 150 долларов подали, веселяться, да, веселяться. Видите, вот так с, вот. С удовольствием отдали 150 долларов. С удовольствием, да. Главное, что быстро. То есть в России мы тоже платим деньги, но там сколько нервотрепки, да? Сколько надо пройти 7 кругов Ада, принеси документы, разрешительный документ от гаичников, туда сходить, там возьми документ, предоставь справки что это твоя машина. Здесь даже документы не спросить. Твоя машина, не твоя. Не знаю, хорошо или это плохо. В нашем случае хорошо, злоумышленники, наверное, могут воспользоваться. Хотя в Америке кому надо машину воровать? Они все застрахованы. Вашу своруют, тоже не переживайте. Если мы в... уже оплатили эту страховку. Да, Даже если вас воровали бы, не, не надо переживать, уже все оплатили. Все. Вот, ребят, территория вот эта вся. Вот видите, вот она, вот машин много, парковка большая, огромная. Вот здесь парковка. А мы с ребятами встретились вот здесь, вот в этом кафе видите огромная парковка вот здесь парковка и все вот это вот разные разные заведения здесь вот кофе какое-то еще кафешка Вот здесь стрикс. вон там калинка это русский магазин русская кафешка там матрешка русская вот мы в матрешке с ребятами встретились они припарковали свою машину сейчас покажу где Сейчас вот эта дамочка, она решит, куда она хочет выезжать. И тогда, в принципе, все станет на свои места. Давайте я ей вот так вот ей помогу. Вот это все, все места, которые, на которых могут парковаться только лишь люди, которые приехали в кафе. Такие в Америке ребята правила. А ребята поставили вон там машину, он где белый, Видите, он там белый. Ну, то есть вот прям вот условно, прямо вот здесь. И, соответственно, ребята на эвакуаторе их увидели. Так, так, так, в эвакуаторе сидели. И снимали их на телефон. И мне сейчас эту запись показали. Понимаете? А они, ребята, вышли. Им бы пойти вот сюда внутрь, зайти, взять кофейку и все. И уже бы они систему обманули, потому что за ними никто бы даже уже не следил. Они бы стали неинтересны. А они сразу вышли, они об этом просто не знали. Они сразу вышли и пошли на пляж вот здесь. Вот. И они их вот здесь вот на видео снимали. И все. Это вот точно нарушение. Потому что знаки соответствующие. При въезде есть, там все это дело написано, только те, кто вот здесь тусит. 150 баксов, ребята, 150 баксов, дорого, дешево, не знаю, не знаю. С Россией сравнить, наверное, дорого. Здесь нормально, нормально. С другой стороны, 150 баксов, это сколько в рублях? Это где-то 8 тысяч плюс 4, да, условно, 12 тысяч рублей. Ну, то есть, два раза дороже, чем в России, да, в России сколько? Наверное, 6 тысяч. Вот тебе два раза дороже. Два раза дороже, а зарплаты в 10 раз больше, понимаете? Поэтому в принципе нормально, вот она эта вся территория и вон, видите, знак написано tow away зоны 24 на 7 эвакуационная, короче, зона, так назовем это сделан для того, чтобы, ну, в общем-то, понятно, люди здесь тачки не бросали и не уходили там домой куда-то там в какое-то другое место заброшенных тачек не было и так далее вот такая история, ребят, помогли хорошим людям я сейчас еду в отель ребята, новый день, немножечко вам засниму своих рассуждений вчера с ребятами, помните? Дима и Катя ребятам, которым я помог. Ну, как помог. Просто мы с ними съездили, машину их забрали. Ну, в общем, подружились с ними. Вот так бывает. Ребята сказали, что мы, говорит, никогда еще не были так рады а, потери в виде 150 долларов. Смотрите, как красиво. Потому что мы отдали 150 долларов, но зато познакомились с тобой. А я познакомился с ними классно, правда? Правда. Ребята с Чебоксар договорились, что в, след в следующем году встретимся либо уже в Америке, либо в какой-то другой стране. Короче, мы вместе погуляем, потусим. Классно, О. ребята, и Жалко, что мы с ним познакомились уже на последний день, сегодня они улетели. А вчера мы пошли что-то гулять в одно заведение, в третье, пятое, десятое, в караохе. Короче, были там, наверное, уже, я не знаю, до утра. Уже утром разъехались. И сегодня я высыпался. Но знаете, я как рассуждаю, думаю, ну что, в конце концов, почему я должен на отдыхе себя ограничивать чем-то? Хочу я гулять? Хочу я ходить на прогулки, встречаться караоке сидеть до утра. Ну, значит, буду это делать, правда? Так что, пока я на отдыхе, я буду вести такой образ жизни. Ну, ладно, не об этом речь. В общем-то, ни о чем речь. Просто иду, рассуждаю, болтаю с вами. Конфетку я сегодня поспал, выспался. Знаете, время сейчас уже 12, а спать вообще не хочется. Друзья мои, которые здешние, они устали, а я не устал. Я выспался и сейчас вот вышел погулять, сходил в кафешку Посидел до 12, они закрываются. Здесь кафешка есть хорошая. Сейчас сюда ходим. Погода прекрасная, настроение просто супер. Спать не хочу. Решил сегодня пешочком погулять. Иду к океану. Вот там океан. Прямо если пойдем пару километров, упремся в океан, туда мы с вами идем, гуляем. Ну, в общем, сейчас сидел, пока в кафе, смотрел всякие разные ролики про путешествия. Ну, блогеров куча. Что? 21 я камеру взял и пошел записывать. Успех тебя, Непременно ждет, если ты будешь настойчив, будешь публиковать часто, рассказывать, что-то там, что-то показывать. Свою аудиторию точно знаешь, чем бы ты не занимался, хоть лего будешь собирать, показывать, каждый день публиковать, и найдешь свою аудиторию. Ну, короче, нашел чувака одного, вы наверняка его смотрели уже. Ну, не, не все, но кто-то из вас встречал Короче, зовут его Артур, мужичок И он сейчас в Занзибаре находится Он там тусит, снимает на видео вот Такая же у него маленькая видеокамера Ходит, снимает с африканками, африканками, африканцами В общем, видео Молодец, чувак, вообще без комплексов Я вот смотрю его и думаю Ну, ты читай, естественно, его хейтят Ты, чувак, ты два слова по-английски знаешь Да пофигу, хоть одно слово, хоть вообще не знаю английский Если я даже при таких обстоятельствах могу путешествовать Да, вот этот чувак Ему лет 40, наверное, мужик путешествует, тусит, отдыхает, гуляет, на ролики снимает, своих подписчиков имеет на ютубе. Молодец, мужичок, без комплексов. Два слова знает английский, нормально. А че нет? А че нет, правда. Поэтому я даже тех ребят, которые путешествуют, несмотря на то, что я как бы свободно могу путешествовать, и сколько, как, как я вам говорю, захочу, тогда и полечу. Ну, короче, не ограничен во времени, да? Но тем не менее я... Еще и за другими ребятами и блогерами на Бруде, которые э, тоже, тоже по миру путешествуют. Ну, в общем, вот он на Занзибаре тусит, гуляет, и я прям завелся. Так, ребята, все, в следующем году ставлю себе цель посетить как можно больше стран. Некоторые блогеров смотрю, и не то чтобы, вот ну, там типа как какого-нибудь там Варламова или там еще какие-то там бывают блогеры, и они говорят, не то, что там посетить какую-то там страну, Францию, Италию, как я, например, да, я нигде не был. А у них вообще идет уже счет на какое-то количество стран, которые им осталось посетить для того, чтобы весь мир объездить. Это ли не цель, ребята? Правда? Это ли не цель? Пойдемте дальше, посидели. Так что вот такая у меня цель тоже есть. Тоже когда-нибудь прийти к тому, чтобы у меня была возможность посчитать просто на пальцах моих рук. Количество стран, в которых я еще не был Так что вот такую себе ставлю В следующем году посетить как можно больше стран Ну и соответственно Естественно между, э, вместе с вами вместе с вами Идем к океану Пока гуляю, ребята, покажу вам Вот я иду, Фор-Лис. Везде куча-куча плакатов То есть бизнес пострадал, естественно Из-за коронавируса и много-много Но здесь мы не видим, уже все-таки начинаются Рестораны открываться, которые Закрывались, которые не выдержали Так-то все, конечно, работает без проблем и караоке вчера, и все что угодно. Уже нет никаких ограничений, как я понимаю. Но все равно много зданий пустует. И вы знаете, я недавно, там одно здание было, а, на Это такой русский район, богатый очень. И там сдавалось помещение, квадратов, наверное, 80. Я просто думаю, сколько оно стоит, интересно, а ну-ка. И позвонил. Позвонил по этому номеру, там был номер указан четыре с половиной тысячи долларов, ребят, представляете? четыре с половиной, восемь квадратов, и причем ну это прям очень дорого, я даже спросил у, у местных, тех, кто занимается бизнесом, они говорят, ну здесь не проходное место, здесь а, за четыре с половиной тысячи, я не знаю, что надо, наркотиком, наверное, торговать хотя, вроде как если марихуану считать наркотиком, в Калифорнии а, mm. в Калифорнии разрешена продажа свободно насколько я знаю, ну, собственно Семь пядей во лбу не нужно иметь, ты просто пройдешь и там воняет очень сильно. А во Флориде такого нет. И, кстати, я вчера читал новость, что, я не знаю, кто там, короче, какая-то там структура, организация, она исключила марихуану из числа, э, из списка каких-то там сильно действующих наркотиков. Я не знаю, что это значит и к чему это приведет. Наверное, ни к чему, но вот так для информации идем дальше. Так, мост развели, ребята, это достаточно нечастое можно увидеть. Я, например, на автомобиле никогда не попадал здесь на открытие мостов, уж тем более пешком, поэтому мне очень интересно. Пойду посмотрю. 12 часов ночи, народу не так много. Смотрим кораблик. Проплыл. Можно переходить. Все, пошло дело. Похож на мой форклифт, да, на трейлере. Интересно, бывало ли здесь такое, чтобы автомобиль там встал, а потом вместе с ним все это дело начало подниматься. Вряд ли, да, здесь пространства в принципе достаточно, хотя дураков мало ли. Красота! Пойдемте дальше, ребята, навстречу приключениям. В общем, ребят, я не знаю, как меня слышно, буду говорить немного громче. Я узнавал, сколько стоят вот здесь квартиры. Ну понятно, что там и больше миллиона долларов есть, но есть квартиры, которые стоят довольно недорого. Можно найти студию, маленькую студию с видом на океан, либо вот, вот в этих домах, допустим, с видом на залив. И до океана будет буквально минуту дорога перейти. И будет она стоить до 100 тысяч долларов. То есть там, скажем, 80-90-100 тысяч долларов можно взять реально вот здесь квартиру. Но в чем подвох? Подвох заключается в том, что обслуживание, maintenance или как-то это так называется, будет стоить 700 баксов в месяц, 900 баксов в месяц. То есть просто за то, что она у тебя есть, ты должен будешь платить 700-900 баксов. Что в эту сумму включено? Ну, естественно, парковка, там обслуживание, бассейн, тренажерный зал. Вся-вся-вся вот эта ерунда стоит так дорого. Но самое главное, естественно, это твой вид, за это ты должен платить. Поэтому 700 баксов немного дороговато. Можно взять квартиру, скажем, вот через этот мост, да, где я жил, помните, в порядка 150 тысяч долларов. И обслуживание будет стоить, ну, уже нормальная квартира, одна бедрумная, считается в Америке, в России это двухкомнатная, потому что там есть зала, отдельная комната, в Америке считается только лишь комнаты. И она будет стоить 150 тысяч долларов, а обслуживание будет стоить, скажем, 300-400 баксов. Ну, то есть, вот буквально пешком я прошел 10 минут, и уже, соответственно, и квартира у тебя большая будет, квадратов под 100 по российским меркам и обслуживание недорого ну то есть место самое главное больше понимаете? потому что здесь студия очень маленькая она будет стоить 70 но обслуживание 700 ребята пока иду вспомнил вы мне часто пишете но что ты все нахваливаешь? Ну скажи, ну скажи, что тебе не нравится. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, как ты с этим всем живешь. Ты просто расскажи мне, как с песне «Руки вверх». В общем, я понял, что мне не нравится. Вот я иду сейчас вот с этим фантиком от конфетки. Уже довольно много прошел. Я не обращал внимания, но я это знаю, я до этого обращал на это внимание. Нету нифига мусора, урн нету. В России около каждого кафе... Около каждой забегаловки, везде стоит урна, кидаешь туда и все. Это, конечно, не спасает от грязи вокруг, да? Но в Америке нет, правда, правда нет. То есть, видимо, они исходят из того, что, наверное, это все нужно обслуживать потом, да? На это деньги тратить, поэтому мы лучше их просто уберем. Куда кидать, непонятно, непонятно. Но я же воспитанный человек, правильно? Я же из Ершова, все там порядочные, как вы знаете. Как вы понимаете, и я ищу. Вот смотрите, как эта урна стоит. Ну-ка, давайте. А, это для отходов от собак. Там нарисовано. Угу. И, пожалуйста, пакетики. Видите сверху пакетики. Берешь пакетик и пошел гулять вот сюда с собакой. Убираешься за ней и туда кидаешь. Ну ладно, ну короче, мне несложно его Попридержать а, Идем дальше. А еще что не нравится, ребята, вспомнил. Парковок нет. Парковок нет бесплатных парковок. Ну понятно, что в маленьких городах есть Сакраменто, пожалуйста, где хочешь паркуйся. Но вот в таких городах, там Больших, Майами, Лос-Анджелес, ты не найдешь просто так бесплатно. Вот эта парковка платная. Она большая, огромная. Она платная. Вот здесь, естественно, ну, они принадлежат к отелю. Там у Матрешки, где я парковался вчера, помните, где забрали у моих подписчиков у Димы Скатий автомобиль? Там она тоже. Она бесплатная, да, ты можешь там стоять. То есть, но чтобы и там поставил куда-то ушел нельзя нельзя ребята так что либо плати бабки либо но ну, другой вопрос ты, как бы можешь заплатить деньги да здесь потому что ты их можешь заработать но вот такой минус если хотите вам озвучил ребята вот пожалуйста мусорный бак около остановки так что все-таки не все так плохо я думаю справимся Ребята, вот здесь написано штраф 250 долларов, если ты не уберешь за своей собачкой, видите? Так что все очень строго, не знаю, кто за этим будет, правда, следить и смотреть за тобой, убрал ты там, не убрал или выделило что-то твое домашнее животное, но вот такой вот предупредительный знак